На прошлом уроке мы с вами изучили звуки или буквы «то» и «ло». Давайте каждый из вас попробовать произнести «то». Мне интересно, у кого получилось? Давайте по порядку. Эмиль, попробуй, Эмиль. А теперь скажи слово «сырополь угу, таким. Хорошо, значит… Попробуй. Это. Давайте все вместе. Это. давайте. Теперь Это. в Это. А, Это. Это. Это. Попробуй, Это. Это. Это. Это. Это. Это. Угу, хорошо. Можно нет. Давай, Ахме. Ах, Ах, Можно Ах, Ах, Саид. Саид, мусор. Саид. Саид. Потом, Муса. Саид. Ах, Ах, Ах, Ах, Ах, Ах, Ах, Ах, Ах, Ах, Ах, Угу, так кто это можно и а имрон давай to. еще раз то отлично так имрон затем ахмад и сам нет я просто записываю имрон их ихсан произнесли правильно кто это еще сейчас произнес а кто Имран. Имран. А, два Имрана, да, здесь? Похоже. Так, у нас два Имрана, давайте разберемся. У меня написано «Ум Имран». А, а как тебя зовут? Имран. Ну, хорошо. А ну, Имран, у тебя есть куни? Нет. А другой Имран, у тебя есть куни? У меня есть. Имрон, у нас два имрона здесь. Давайте либо куню, либо как отца зовут. Имрон, Имрон. Абу Абдулла. Абу Абдилля. Имрон, Абу Абдилля. Имрон, абу Абдилля. Еще раз прочитай. А то. А -то. Угу, хорошо. Так. И второй Имрон, тогда еще раз прочитай, чтобы я не запутался. А то. Еще раз. А то. Угу, Хорошо. Так, значит, Имрон, второй Имрон, Ихсан и Ахмед. Это у кого получилось 100, да? Более хорошо. Дальше кто будет? даниел потом Аскар. Потом Саид. Саид уже был, если я не ошибаюсь. Можно я? Ну, давай, Юсуф. «То». Еще раз. «То». Хорошо. Дальше кто? Можно я. Давай, Аскара, а? А «То». Еще раз. А «То». Вот хорошо, только у тебя, смотри, не только у тебя, Эмиль и другие, которые читали, кроме тех, кого я назвал, когда произносите «То», у вас не, как бы не должен быть больше, большая часть языка плашмя сплошную должно прилегать к верхнему небу, а потом мы должны язык напрячь, то есть напрягать язык и резко отпустить. Вот давайте попробуем язык, так сказать, приклеить его к верхнему небу, просто приложить его к верхнему небу. Вот я сейчас приложил, так чтобы не, пока не произносите то, просто попробуем язык так сказать, приподнять его к верхнему небу и прижать его к верхнему небу. А вот я сейчас пытаюсь это сделать тоже, чтобы я почувствовал своим языком. Вот я его прижал, потом я произношу то, напрягая язык и резко его отпуская. Сейчас я сделаю это, иншаЛла. А, а то, а то, то, то. Попробуйте. Все, все, хорошо. Все, все. Попробуй произнеси. Кого я еще не слышал? Саид, ты произнес или нет? Да. Ага. Так, кто у нас еще есть? Карим не слышал. И Уму София написано. Это у нас... Муса, да? Или Ихсан? Муса. А, Муса, да, давай. Только не Муса говори, а по-арабски будет Муса. Хорошо, Муса и Карим. Еще раз. эл -по. У тебя вот чуть-чуть хамс появляется. Хамс – это шипение. От, от… Вот это не должно быть. То есть, значит, сильнее язык надо приезжать. Да. Вот уже получше. Значит, тренироваться надо. Хорошо? И слушайте, шала старых чтецов, которые читают Коран медленно, то есть по таджвиду. По таджвиду это называется тахкик, который читает Куран тахкик. Тахкик – это имеется в виду медленно, например. Вот такие чтецы, да, есть. Слушайте не их часто. Такого. Да, Вы надо часто. Слушаете. Не называйте имена, пока не называйте имена. Слушайте, иншаллах. Значит, надо очень много слушать ежедневно. Только слушайте Куран не так. Включили Куран, а сами играете, кричите. Это нехорошо, да, по отношению к Курану. Все-таки это речь Всевышнего Аллаха. Значит, включили и слушайте, чтобы ваш слух привыкал. И потихоньку у вас Будет тоже язык да, подключаться к этому. То есть будете произносить эти звуки так, как произносят вот эти чтецы. Иншалла. И Карим, да, не слышал я Карима? Да. No. Ага, хорошо. И Юсуф Садыков? Еще раз. Ага, хорошо, Машал. И Ярулин Ильяс? Это Значит, у некоторых хорошо прочитали, правильно, а у некоторых вот эта ошибка, вот эта ошибка, но она у меня тоже немножко есть, она у многих есть, у русскоязычных, но вы, дети, вам легко научиться произносить то. Значит, поняли, да, в чем ошибка? Надо как можно пошире язык использовать, то есть имеете в виду, плашмя большую часть языка приложить к верхнему небу и тогда получится и при этом еще надо язык напрягать язык напрягать просто в русском языке нет этого звука этой буквы а в арабском есть то есть арабский звук арабский язык это сильный язык сильный язык и звуки тоже сильные и буквы сильные это сила языка сохранилась по причине священного курана по причине до да, исламской культуры вот этого нет да ни в русском языке ни в других языках почему потому что у них нет такой культуры, да, чтобы сохранили. А Кур'ан Севишний Аллах оберегает, как с точки зрения чтения Кур'ана, произношения Кур'ана, так и смыслов Кур'ана, значит, сам Севишний Аллах оберегает. Если мы с вами научимся правильно произносить эти звуки, научимся правильно читать, то вот Аллах Субану через нас иншаллахутали и оберегает чтение Кур'ана. Поэтому мы должны с вами быть ахлюль Кур'ан и ахлюль Хадис. Жить по Кур'ану и по Хадису. Значит, то Мы разукрасили, научились прописывать, и теперь у нас приходит то с согласовками. Значит, то дом ту это у нас то какая? Мадмума, мавтуха, м-максура. Мадмума, мадмума. Ахценту. Туюр. Мемана, туюр. Что значит туюр? Туюр. Которые летают, летают. Птицы. Мотор. мотор. Здесь у нас сто какая на втуха мадмума эм-максура. Ама маннель мотор. Что значит мотор? А -а -а -а. Нет, не вертолет. Вертолет иногда летает под мотор. Когда бывает мотор? Самолет. Нет, мотор. Не мотор. А -а -а дождь. Мотор – это дождь. Поняли, да? А мотор, когда у нас после то будет алиф, то, элиф, фатха, то, то это был бы уже аэропорт. Угу. Отсюда слово мотор. Мотор у машины, мотор у самолета. И дальше слово атыро. Атыро. То у нас какая? Мадмума, мафтуха, максура. Максура. Ах, Видите, теперь уже научились. Вы знаете, что значит мадмума, что значит мафтуха и что значит максура. И у нас также эта буква пришла с долготой. Когда мы произносим то с фатхой, что мы делаем с губами? Кто помнит? Открываем рот как можно больше, но не делаем губы кольцом. Значит, говорим то, то, то", то", то" потому что то" то", то, то. А когда то, то", то" приходит с домой, то". то что мы делаем с губами? Ту. Ну, что делаем губами? Кольцом. Кольцом, значит, А если мы губы кольцом не сделаем, то у нас дома будет неполноценный. Дома будет переходящий в сторону фатхи. Например, сейчас попробуйте произнесите. Пу, Ну, не делайте губы кольцом. Что получится? Ту. Ту. Видите? Ту. Не то. Значит, вот. А когда мы сделаем кольцом, будет ту. Tu". Tu". Tu". Tu". Вот, теперь у нас дома полноценное, полное, совершенное. А теперь у нас tu". то, я, кесро, ты. То, я, кесро, ты. Что, кесро. что кесро. делаем с губами? Что да. делаем то". с губами? Улыбаемся. Улыбаемся. Все, прописали букву Т". то, и потом прописали также букву зо. Я в а, Да, зо у нас чем отличается от то? У него точка. Точка. Точка. Значит, когда произносим зо, у нас также принимают участие зубы. Передние, верхние, рисовые зубы. Значит, зо, зо. Видите, зубы также используются. И между языком и верхним небом есть еще промежуток. Отсюда у нас до... В". Видите, да? То есть звук у нас произносится при помощи зуб. Это то же самое, как и то, пишется, нос с точкой. Что зонтик. такое мизолля? Кто помнит мизолля? Зонтик. Зонтик. Ну, араб использует зонтик не от дождя, а от солнца. От солнца. Поэтому слово мизолля. Золля – это значит зольюн или зыльун – это тень. То есть это значит то, посредством чего делается тень. Тень. И здесь у нас зо мафтуха, значит говорим зо фатха зо мизолля. А в слове надзывы чистый, а слово юхафизу, «юхафизу»? Оберегает, оберегает, оберегает. Да, и значит Всевышний Аллах говорит в Куране про верующих, то что они хафизун, оберегает свои намазы. Ли солятихим, хафизун, то есть, или ли им хафизун, то есть, оберегает свои намазы. А оберегать намазы это не просто читать каждый намаз вовремя, это также оберегать свое омовение, знать, как брать омовение, знать столпы омовения, аркеан ульвуду, как мы с вами сегодня изучали, также знать ваджи обязательное действие омовения, и мустаха желательное действие омовения. Также и намаза. значит, надо оберегать свои намазы, а для этого необходимо изучать постановление, касающиеся намаза. И у нас теперь приходит зо зо из до зо, «Зо Написали все эти слова: золем, мизолле, юхафизу махфуз. Махфуза – это значит оберегаемый. И переходим с вами на следующую букву или звук арабского языка. который май, тоже присутствует май, в основном арабскому языку. Такое май. слово начинается с буквы Айн. Асыр – это сок. Кто-то хочет… Абде, Абд, Абд. Абд. это значит поклоняющийся. А еще и слово Аль-Арабия. Аравия – это значит арабский язык. Ой, да. с Гоин с точкой. Ура, выходит Ура, Лайн. аль Лайн. Ура, Лайн. Ура, Лайн. Ура, Лайн. Ура, Лайн. Ура, Лайн. Ура, Лайн. А, а ль -ль. кто является соседом этой буквы по месту выхода? То есть середина горла, еще одна буква выходит, мы с вами изучали... Аляин. Нет, Аляин, еще одна буква есть, соседка... Гоин. Нет, Гоин выходит, мин, Аксель из, из, из, из, из, из, из, из, из передней части горла. Аляин выходит, Al -ha, al -ha, значит, у нас Из дальней части города выходит хамза и х. А الْعَائِنُ ха выходит у нас мин востател палк из середины горла. الْقَوْيُنُ выходит у нас мин из передней части города. Значит, الْعَائِنُ Вальха у них одно место выхода, это середина горла. Но «Аль-Айн» является звонким звуком, а «Аль-Ха» является глухим. И помните, мы с вами учились произносить «Ха». Сперва учимся произносить «Аль-Айн», а затем учимся произносить «Аль-Ха». Почему аль легче произнести? Потому что он звонкий звук, а когда звонкий звук звучит, в нем есть дыхание. То есть, как сказать, в нем больше звонкости, больше гласности. Поняли? Поэтому он является у нас каким звуком более звонким, более гласным, то есть его легче произнести. И поэтому мы с вами говорили слово рой «ройхана», «рой у кого «ха» не получается произнести, по причине того, что он разговаривал на русском языке, то он, значит «ха» заменяет на букву «аин», а затем делает Айн переходящим в сторону «ха». Видите, с Айна мы перешли на букву Х. И таким образом научимся произносить. Да, это, это не тяжело, да, произносить. Смотрите, у нас Айн в начале слова пишется таким образом, остается только голова буквы Айн. В середине пишется таким образом, видите, уже по-другому. В конце пишется так же, как в середине, но с хвостиком. А отдельно пишется уже с головкой и с хвостиком. Значит, учитесь произносить букву Айн. Некоторые произносят ее как буква «Г» в русском, в русском языке. Говорят, например, «Габдулла». «Габдулла». Это ошибка. Значит, произносить надо правильно. Значит, имя, да? «Абдулла». «Абдулла». Поняли, да? «Поклоняющийся одному Аллаху». Это значит, на арабском языке говорится «Абдулла». Или, например, «Абдурахим». «Абдурахим». Или абдул -хакп». Или «Абдул-Холик». Абдуль-Мутолиб? Нет, Абдуль-Мутолиб такое имя нельзя давать, потому что Мутолиб это не имя Всевышнего Аллаха. Это имя использовали курашиты и многобожники во время джахилии, во время невежества. А мы говорим слово Абда присоединяем только к имени Всевышнего Аллаха. Это же поклоняющийся, поэтому нельзя говорить Абду-Расуль, поклоняющийся посланник. Нельзя говорить там Абдул-Кэзэ, поклоняющийся такому-то. После слова Абд мы только используем имена Всевышнего Аллаха. То есть Рахмен, поклоняющийся милостивому Аллаху. Абдурахим, поклоняющийся милующему Аллаху. абдуль Мелик, поклоняющийся властителю, то есть царю. Это Всевышнему Аллаху Аззаваджаль. Абдулла, поклоняющийся Аллаху, или Абдул вахид поклоняющийся единственному Аллаху. <сосат> Собья, да, да или Абдул азим Абдул азиз Вот эти имена. Слово Аб присоединяется к именам Всевышнего Аллаха. Абд, это раб. Абд, это раб, но мы... Оно от слова Абда поклонялся. Мы же говорим Всевышнему Аллаху, в Суре Аль-Фатихе, что мы говорим? И я -на буду на только тебе мы поклоняемся. Значит, Абда, это поклоняться... Абэда это поклоняться, а раб это тот, который поклоняется, который служит. И мы, рабы Аллаха, имеется в виду, поклоняемся Святому Аллаху Азаводе. Аз Поняли? И здесь говорится слово ⁇ Убур ⁇ Читаем ⁇ Убур ⁇ У нас здесь ⁇ Айн ⁇ Айбура. Ага, убор это значит переход, когда мы проходим дорогу или переход через дорогу называется убор. И дальше у нас айн сфатхей. Таламту, талам. Таламту, талам. значит я изучал, я изучал например таламту алюта ла арабия я изучал арабский язык. И теперь иду قواعدو قواعدو قواعدو قواعدو قواعدو قواعدو قواعدو إتبيري عين فتحة عين فتحة عين فتحة عين فتحة عين دماغه عين جسره عين جسره я Посмотрите, значит, прописывайте айн в начале слова, в середине, в конце и отдельную. Затем вот эти слова. И потом пишите буква ⁇ Ин ⁇ в начале абора, потом пишите ⁇ Абора ⁇ да вот эти слова, а потом уже пишите самостоятельно. И дальше слово «са ⁇ Саид ⁇ Саид ⁇ это значит имя мужчины, или переводится на русский язык как счастливый. Читаем вместе «са ⁇ Саид Са ⁇ Саид ⁇ Саид да, ⁇ У нас есть Саид Дабы Саид. Вася, вы уже знаете, васим. мы проходили васим. с вами, арохматул-васиа, а, широчайшая милость Аллаха. Васим. Нет, васим. мы уже проходили слово «широчайшая милость Аллаха». арохматул вася, широчайший, широкий, усбуун. Усбуон это значит неделя, от слова саба. А» корень – син, бе и айн. Себаа а, – это семь. А он неделя состоит из семи дней, поэтому называется узбуун. Дословность перевести – это получается семерка. Семерка чего? Дней. Алиснейн – понедельник, аль-асулата вторник, аль-арбиа – среда, аль-хамис, четверка, аль-джумуа – пятница, и асеп субботы и аль-ахад – воскресенье. Значит, у нас семь дней в неделе называется он Прописывайте, и дальше переходим на букву Гоин. Это то же самое, как Айн пишется, но с точкой. И Гоин, его махрач тоже из горла, но называется Хальк, Ближняя часть горла, то есть ближе к языку, к арту. Значит, Айн чуть подальше, поглубже, а Гоин чуть поближе. Между Ков и между Айн выходит Гоин. Читаем вместе. Гоин. Хорошо гойн. получилось. Смотрите, гойн в начале слова. Видите, она над строчкой пишется. Затем «гоин». Посмотрите внимание, обратите внимание, вот эти стрелочки. Откуда, да, в какую сторону надо писать. И затем аль «альгоин» в конце. И «гоин» у нас самостоятельное. И слово Гозель". Гозель. «гозель». «Гозель». «Гозель» – это «газель». Такое животное, да, «газель». Тавир. Саир, са са маленький, маленький, Это значит заход солнца. Гурубу <плотный> шемс. У нас есть шурубу шемс, когда солнце выходит, а есть гурубу шемс, когда солнце ага. заходит, то есть закат. <плотный> И вот... гоу ху Розель, «Сагир», Белего, и «Фарог». Баляго это значит «достиг», «достиг». А «Фарог» – это значит «свободное пустое время». «Фарог» – это «свободное или пустое время» или «пустота». «Фарог». Вот эти слова, да, заучите себе. Кто только начал изучать буквы, пусть главное научится прописывать буквы. А кто уже буквы умеет писать, некоторые из вас, да, уже знают немножко арабский язык, значит, пусть вот эти слова себе в словарь переписывает. И повторяет их. И на следующем уроке с вами уже изучим букву «фа». И теперь переходим с вами на письмо. И на этом закончим урок, иншаллаху тааля. Посмотрите, прописывайте айн отдельную, в конце, в середине, отдельную, в начале, в середине, в конце. Потом то же самое Аль-Гоин прописали своих вот этих, вот этим учебники, который называется Письмо арабского языка, я учусь писать до да, арабских буквы. И затем каждую букву должны прописать как минимум две, а лучше три страницы себе в тетрадь. И не говорите, я уже умею писать по-арабски. Не говорите, я уже знаю арабский. Да, ты знаешь, но ты нуждаешься еще в большей практике. На самом деле эти буквы надо писать на 10 страницах. Вам и так маленькое задание. Вот, и поэтому пишите много. Каждое письмо, каждую букву пишите ради Аллаха. Для того, чтобы научиться писать на арабском языке, для того, чтобы научиться читать на арабском языке, для того, чтобы читать Куран, читать хадисы и понимать Куран. И хадисы, и жить по ним. Твой арабский язык, изучение тобой арабского языка, письмо тобой арабских букв ради всевышнего Аллаха. То есть это является поклонением ты благодаришь Аллаха за то, что Аллах тебе дал пальцы, и ты можешь писать этими пальцами. Держишь ручку, держишь карандаш, держишь перо. Аллах тебе дал глаза, и ты этими глазами смотришь тетрадь, смотришь на букву, переписываешь ее, рисуешь ее. Этим ты благодаришь Аллаха за глаза, которые он тебе даровал. Аллах тебе дал уши, и ты сейчас слушаешь урок. И ты благодаришь Аллаха своими ушами. Он тебе дал уши для чего? Для того, чтобы ты слушал Коран. И Аллах тебе дал мозг и сердце. Чтобы ты полюбил Кур'ан и понимал Кур'ан, и дал тебе органы тела, язык, чтобы ты читал Коран, рот, зубы. Видите, зубы мы с вами прошли, то, что они принимают участие в произношении некоторых звуков, как ло, зель, сэ. Аллах тебе дал язык, дал тебе горло. Для чего? Для того, чтобы ты читал Кур'ан. Дал тебе руки, для того, чтобы ты брал омовение, дал тебе ноги, чтобы ты читал намаз, совершал поклонение перед Всевышним Аллахом. Вот это есть? Ты благодаришь Аллаха всем тем, что тебе даровал Всевышний Аллах. И поэтому пиши каждую страницу и наслаждайся своей верой. Потому что мы с вами проходили сегодня про то, что вера увеличивается и вера уменьшается. И все это на основе любви к Всевышнему Аллаху аз -за -ваджаль, и на основе любви к его посланнику. Саляллаху алейхи ва, алихи ва صلى الله عليه وسلم